Дорогой катится От нее не скроешься, не спрячешься где там насмеешься, где наплачешься Что там встретишь на своем пути Все же надо верить только в лучшее, Верить в то, что все у вас получится Все плохое сразу улетучится Лучшее, конечно, вперед. Тебе улыбнется, посмотри на небо, за я дыхание, Звездочка упала, согадая желание, посмотри на небо, посмотри на солнце, Счастье непременно тебе улыбнется, посмотри на небо, думай о своем, и желание сбудется твоем. Посмотри, какое небо синее. Ее красивые, и запомни эти несчастливые, глядя в бесконечный небосвод, если же дела твои не клеятся, не клеятся. день придет, и все это изменится, изменится. стремиться и надеяться, Счастье на небо, посмотри на солнце, счастье непременно.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 Гадай, желание, посмотри на небо, посмотри на солнце, счастье неприменно, тебе улыбнется, посмотри на небо, думать о своем, и желание сбудется твоем. Посмотри на небо, посмотри на солнце, счастье неприменно, тебе улыбнется, посмотри на небо, затое дыхание. Звездочка, ДИНАМИЧНАЯ